Буграет тип, который гоняет Warfare Да ну нахрен это тот что ли? А это его реальная фотография или это фотография Велона? Бе <laughs> А это точно. А, ну судя по всему, он. Найс. ну ладно, не буду ничего говорить, но тут сейчас ожидается охуенно расклад вот мои пацаны Ну да, при 14 вы точно кондует, прям полный дует. Там выше и лоба в качестве мотивации не нужен. Так, вам. поехали. Рашма, воффукенбим. Один пошел мимо. Мед. Ох, лёха хорош Просто машина. Good job, guys. Game. Go... Бля, положить на КД даже вышел. Твою налево Ну здесь все положить на КД дожды вышли, поэтому.. Как же я хорош был в последней пистолетке-то минус три-то поставить, а? Ну мне кисик. Так, футбольные навыки. Удар по воротам. Так, вот у нас ворота. Но я знаю, что до них не доеду, поэтому... бам. Удар! Гол! Гол! Забил! Слева, слева. Вот вот бля, два тут, два, два пипы и побы встретились, блин. Один не понимает, где второй? Блять. У тебя 4 ХП, блин, ты молотов не видишь, что? Его четыре. Троллинг, троллинг, пошел жирный троллинг. Пищ, пищ, пищ, пищ, пищ, корду Я отключил фиолетового и сразу игра пошла опять. Я удаляю кс, все, надоело ухожу <связывая> там продолжается судя по всему машна но так как я фиолетово заботил мне настолько по барабану Эйси! Эйси! Годжоп, гайс, фанфотогейм. Просто! Чё делал последний ТР? Вообще без понятия. 27, да позже ты кэдэ настрелил. А, плохо. Нет, не важно. Бум! Сука! НЕ! НЕ! НЕ! Блин! Ну Вы еще никогда не видели человека, который радуется тому, что он получил сильвер ту. Та та та та та та та. Yes. Спачином нахрен. Пошли третью игру. Нет, они по-моему про нахуй забыли. Так, лучше сразу сюда, чтобы быстрее. Short, short one. Last eight. eight. Good job. что нахуй? Так, но ну, чувствую, эта игра будет совсем непростая. 1-2. С великим оружием. Да, если что, то, что он уже маслину получил. Ох, зажима души. Я говорил, что эта игра будет непростая, и я, я не ошибся. Пока 4-4. О. Не, ну так нельзя, пацаны, блядь. В один момент вы играете идеально, во второй момент играете отвратительно. Блять. шорт. Бля, души зажал, нахуй Бля, ну это просто браво еще лишь доказательства того, что на сильверах P90 это великое оружие. Просто человек зажал просто от бога Бля, долбоёб. Ой, долбоёб. Ой, дундух-то. Ну ты ж слышал, блядь. Слева, дебил. Кот Борис говно просто. Он прям в этой, в этой игре вообще пока не подъехал. Блин, мало того, что он профукал. Ладно, хрен, если второй килл. Ну слева, блин, у тебя стоит чувак, все. Все, просто стойте. Единственное, надо префаером, блин, прикинуть и все убить. Нет, ну, понятно, дело, что носить, на Сильвера префаер не слышали, ну. Твою, надо его кочерышку, блин. Какой-то Ну, вот это называется, что такое, когда ты не можешь, блядь, нормальное оружие купить. Чему он постоянно петух покупает, блин? Купи нормальное оружие, блядь! Давайте. нет я не знаю как это блять вытащить я его долго себя сдерживал но блять сейчас я не понимаю косяк на косяке блин. блять почему нельзя три игры играть нормально вот я блин этого понять не могу блять почему сюда две идут нормально третий идет хреново такой counter-strike бля я хочу чтобы был нормальный counter-strike ван too long Не, я тут безнадёжно. Эта игра сразу, это вслита. Вот просто. Не моими роз... только исключительно розыгрышами. Не моими исключительно розыгрышами, просто на слиту салат нахрен. Пытались затащить, не абсолютно. Уважаемые зрители, статистика 29 фрагов, топовый фрагер на карте. Я еще раз говорю, толку от этого ноль. Хуй. Вот такой. Гулькин член просто, блин.